Здравствуйте, друзья! И вот мы снова в эфире, у нас очередная встреча в эфире. Сейчас есть возможность пообщаться с кем угодно, откуда угодно. И вот сегодня у нас беседа с моим коллегой из одного мы профессионального цеха, и с писателем, с Дмитрием Хара. У него вышло несколько книг, по-моему, пять, пусть он меня потом уточнит. Сейчас мы ждем его присоединения. И наша беседа будет о мужчинах. Мужчины хотят поговорить о мужчинах. То все предыдущие эфиры были в основном о женщинах. Добрый вечер. Да, добрый, добрый. Вечер у вас. уже ветер, да? Да, у нас уже я даже включил свет, потому что скоро прям вообще будет темно. Через полчасика уже начнет темнеть капитально. Вы находитесь в Камбодже. Да, все верно, я нахожусь в Камбодже. Еще неделю. еще неделю. Застряли искусственно или сами решили там переждать все эти события? Знаете, Анатолий, это было очень забавно, потому что ничего специального я не делал. Я должен был 23 марта отсюда улететь. Но 22 марта закрыли границы, и когда я приехал в аэропорт, то понял, что когда я вернусь в Россию, неизвестно. И вот с тех пор прошло два месяца почти. Соответственно, 22 нам обещают вывозной рейс отсюда, из Камбоджи. Так что я наконец-таки вернусь домой. Ну, вы знаете, это Камбоджа не самое плохое место для... Да, да. Я там был, проводил там мероприятия. Это очень интересно. Одни мои друзья, ну, друзья, приятели, знакомые, застряли на островах Кука. Это очень далеко О. в Тихом океане, где было очень ограничено все, и они там очень непросто жили. Но замечательно, хорошо. Я думаю, у вас было время для творчества, вы отделены были от суеты, от всех событий, происходящих в нашей стране, и, в общем-то, да. находились в своем творческом режиме. Я уже представил вас, вы скажите, у вас 5 книг или 6 книг уже вышло? Четыре. А, четыре? А, а, а, четыре, да. Ну, значит, я вижу то, что у вас впереди. А, да, да, да. Но как на самом-то деле, как раз... А пятая должна выйти в сентябре, шестая пишется сейчас, поэтому... Ну вот видите, это, значит, я считал... Предвидение. Да, информацию считал верно. Абсолютно верно. Сейчас еще настроечку сделаем чуть-чуть небольшую. Это голова угу. не помещается. Да? Угу. Ох, моя голова. Каждый, каждый раз, я уже шучу, у меня 60 размер головы, и вот она все время посвящается. Дмитрий, ну отличный, вот, да. у нас сегодня не так много времени по пообщаться, потому что мы с вами увидимся первый раз, и хотелось бы пообщаться, угу. конечно, побольше. Но я думаю, вот этот контакт эфирный нам позволит в будущем встретиться в Москве или где-то в другом месте и пообщаться потому что такие встречи, как правило, оставляют след и намечают какое-то будущее, развитие. Я думаю, мы с вами еще пообщаемся. Вы живете в Питере? С удовольствием и с радостью. Вообще я живу в Питере, но я очень часто куда-то езжу, поэтому ну, Москва да, это как бы все равно, что почти да, Питер. Да, согласен, это, это, это окраина Питера, я понимаю. Так что у меня сразу родилось одно предложение, когда вернетесь, вы мне позвоните, и мы с вами поговорим. Интересное предложение на совместном сотворчестве. Ну а сейчас у нас мы дали такой анонс, что мы будем говорить о мужчинах, куда делись мужчины, ага. <смех> тема, все предыдущие эфиры у меня были о женщинах, для женщин, а вот такой эфир впервые, и я думаю, мы с вами можем в этом вопросе что-то сказать, не, по не да. только потому, что мы с вами мужчины, но и потому, что мы, в общем-то, достаточно глубоко знаем эту тему, как и по жизни, так и в профессиональном плане. А да. скажите, кстати, а сколько вам лет? А, мне 44 года. А, ну то есть вы э сороковник сдали, экзамен сдали. Да, как раз у меня был в 38 такой очередной, 38-39 был кризис, который я прожил, и не просто прожил, а действительно смог трансформировать в этот период свой. Да, да, это прямо стало... Это важно. Да. Судя по вашему состоянию, по вашей вот энергетике, что я чувствую, вы экзамен сдали и пошли на взлет. Обычно вот в 40 лет многие мужчины... И уже играют роль сбитого летчика. То есть, идут на... Да. <с> вот. Кто на золотом парашюте, кто на простом парашюте, а кто и без парашюта с, с высоты. <с да, вы знаете, <с> а, а, Анатолий, Анатолий, у меня, а, можно сказать, что вот настоящая такая жизнь, прям то, о которой я мечтал, она только начала начинаться после сорока. Начала начинаться. Вот. И сейчас с каждым годом становится все лучше и лучше. Поэтому... Я хорошо да. понимаю вас, потому uh -huh. что у меня то же самое, я uh -huh. э, кризис пережил. Я чуть затянул экзамен в то время, э, репетиторов было, не было практически. Экзамен Сейчас интернет полон, можно найти репетитора на любой вкус. А тогда не было, и я затянул процесс и кое-как. То есть я вообще-то и с того света шагнул в эту жизнь, в этот сороковник. Поэтому хорошо понимаю. И потом действительно началась новая жизнь. Первую книгу я написал в 50 лет. Да ладно. Да. А сейчас уже более 40, Так что вот 50 лет. Сколько вам? Сколько ж вам по паспорту? И Мне хочется спросить, потому что я. Да, легко, легко. У меня в этом году юбилей, 70 лет, так что вот. Вы серьезно? Да. У меня нет слов. Что, а, мы, просто, у нас, да, нас перекличка поколений, можно сказать Да, да, да, Слушайте, это потрясающе Потому что, да, с вашей энергетикой, я думал, вам 50 просто вот, ну, ну, вы говорите, что ну, первую ну, книгу написал в 50 лет, да В принципе, на 50 лет это тоже нормально, хотя я чувствую себя еще помоложе Да, то, что внутри, это вообще другая история так вот, о мужчинах, если говорить, то в первую очередь надо говорить о том, что они зачастую после 40 начинают резко сдавать свои позиции. До этого-то не очень весело зачастую живут. А многие в основном за счет женщин живут, к сожалению, и на женщинах выезжают. Но вот после сорока сразу все становится ясно, кто есть кто. Так вот, я рад, что вы именно из тех, кто сдал экзамен и пошел с набором высоты. Это на самом деле не так часто происходит. Потому что, особенно талантливым людям, очень трудно сдать экзамен. С них спрос большой. И поэтому 40 лет уходят очень многие знаменитости. Ну, то есть в районе 39-42, угу. вот так вот. Угу. Хорошо. У вас есть, вы задали эту тему, у вас есть Да, да, конечно да, же. Процесс, я, для своих, да, я для своих подписчиков тоже вас немного представлю. Я скажу вам честно, я пока еще не читал ваших книг, но почти на каждом тренинге я слышал о вас и о ваших книгах от участников моих тренингов, как раз когда мы касались вопросов там, матерей, детей, мужчин. И говорили, а вот вы читали такую книжку, там, да вот «Некрасова материнская любовь». И вот это вот название этой книги, оно мне настолько впечаталось, что когда мне ваша помощница написала, да, и скинула, я думаю, о, думаю, так это что-то самый Некрасов, думаю, надо будет книжку прочитать, так что я прочитаю ее обязательно, и, ну, я просто почувствовал, что, э, видимо, мы об одном, да, и э, очень радостно э, это осознавать, да, что есть еще э, люди, которые... Ну, давайте я попробую угадать, то есть в этом-то и заключается краса нашего эфира, что я еще пока не знаю, да, я пока не читал, но я могу рассказать о своем видении, что происходит с мужчинами, да, почему женщины мне постоянно пишут в наших марафонах, семинарах, на тренингах, куда делись мужчины, куда делись мужчины, что происходит с ними. И у меня пришло абсолютно четкое понимание, что, к сожалению, именно сами женщины, мужчин постоянно и сливают, да, сливает <смех> в унитаз <смех> по той простой причине, что <смех> изменены акценты в отношениях мужчина-женщина на совсем, совсем противоположную модель отношений, как мать и ребенок, по сути. И настолько многие воспринимают это за норму, что зачастую слышишь от какой-нибудь женщины, которая говорит, ну, у меня трое детей, говорит, ну, как трое, у тебя же двое, ну, еще муж третий, да, то есть, и смеются над этим, считают, что, ну, это нормально, как бы, да, вот, да, у меня такая же история, и вот эти вот начинаются моменты. И на самом-то деле это абсолютно нездоровая ситуация, и в том числе, на мой взгляд, ее поощряют, ну, скажем так, те тренеры и те тренинги, которые начинают женщин учить, поддерживать мужчин, да, то есть вот эта вот история, какой должна быть женщина, чтобы поддержать мужчину, на мой взгляд, она просто убийственная, потому что э, я для себя понял в своей жизни, что если мужчина не опирается на себя внутри, на свой стержень, на свои ценности, на свое состояние и начинает э, опираться на свою женщину, просить у нее поддержки, ну поддержи меня, ну помоги мне, ну вдохнови меня, ну там что-то еще со мной делай, он автоматически переключается в роль ребенка. А у женщины, как у, принципе, существа, которое может быть и матерью, и женой, да, и дочерью, у нее включается режим мамы, и она начинает вместо того, чтобы по-нормальному ну, скажем так, убить этого мужика, да, она начинает его жалеть, да, там, дуть ему под хвостик, вытирать сопельки и говорит, ну, ладно, да, там, справимся, ничего страшного, ну, там, э, плохенький, зато мой, да? и очень многие женщины как раз э, воспринимают мужчин как, ну, некую обузу, которую приходится за собой тащить, да? а какой тут говорить о поре, а какой тут говорить силе, когда ей приходится да, еще и мужика за собой тянуть. вот И на самом-то деле вся проблема, на мой взгляд, в том, что это воспринимает как нормальную ситуацию, как нормальную историю. Я постоянно слышу да вот на сессиях, на индивидуальных консультациях истории, когда женщина 20, там, 30, 40 лет тянет мужчину за собой, который свесил ножки, ну да, может быть он немножечко больной, может быть он там как-то себя не очень хорошо чувствует, может бухает там, да, или еще что-нибудь, но по итогу он играет роль немощного, и она ему в этой роли подыгрывает. А потом говорит, ну как я его могу бросить? Ведь он же без меня умрет. Вот. Единственное, что мне хочется сказать, да пусть сдохнет. Ну, потому что чем больше сдохнет таких мужиков, которые умирают без женщин, тем здоровее будет у нас генофонд, и тем э, больше будет мужчин, которые способны постоять за себя, за свою семью, и выдержать на себе э, вот эту священную роль быть мужчиной, быть сильным. Вот. И это, ну, вот, наверное, такой э, мой внутренний э, манифест да, мужчинам, которые смотрят сейчас, женщинам, которые смотрят, женщины, не жалейте, пожалуйста, мужчин. Да, пожалуйста, жалость – это самое а, плохое чувство, которое вы можете испытать по отношению к мужчине. Оно убивает, оно разрушает. И а, это не делает а, тот мир, в котором вы хотите жить, таким, каким вы хотите его видеть. И именно поэтому рядом с вами такие мужчины и оказываются. Вот. Но это, вот, наверное, первый момент, который мне хотелось бы сказать. И я хотел бы услышать тоже от вас ваше видение по, по, этой, по этой теме. Вас почему-то не слышно? С этим согласен, подписываюсь а -а -а. под этим. А, слышите меня, да? Да, да, сейчас слышу. Угу. Да. А, полностью с этим согласен и подписываюсь под этим. Но здесь еще я хочу добавить одну вещь. А, я как раз еще и говорю о том, что женщины, матери воспитывают и сыновей же таким образом. Да, да. Через жалость, через контроль через заботу, сверхзаботу. Это не называют материнской любовью. На самом деле это не любовь, а это уничтожение мальчика. Поэтому в жизнь выходят уже инфантильные мужчины. Вот отсюда, то есть процесс начинается еще даже во время беременности. Если мама, имея в животе своего сына, поглаживает и говорит, мой ребеночек, все, уже понятно. То есть она уже его присвоила, она уже его, он ее собственность. И это, с этой собственностью она делает все, что хочет. А главное, что она его имеет. И вот, это вот этот процесс дальше больше, и в жизнь выходит вот такой беспомощный мужчина, привязанный к маме, у него это заложено уже на генном уровне, часто это по неск через несколько поколений идет, и получаем мы вот то, о чем вы рассказали, получаем, что встречается, мужчина-женщина он слабее ее я здесь она еще более она проявляет свои материнские качества и пошло и колесо крутится именно вниз в этом случае это приводит к тому что многие рада то есть рада откуда вышли мужчины и женщины они уходят из жизни они закрываются вымирают нет детей почему потому что там накопилось настолько уже ненормальное отношение мужчинам, ненормальное состояние женщин, которые берут на себя мужские роли, Женщины, мужчины же не могут, они берут на себя, что род уже не способен что-то сделать, принести для эволюции. И он погибает, и он умирает. Вот это сейчас довольно распространенное явление. Поэтому надо именно оттуда еще с детства смотреть, что это происходит оттуда. Да, абсолютно верно, и видно, как воспитывают мальчиков, женщины, и, ну вот, на мой взгляд, да, вот, я просто, у меня на одном из тренингов была очень яркая картинка, показательная, да, вот я хочу про, про нее рассказать, чтобы женщины узнали себя в одной из двух, это было в одном из, ну в общем, это было в Одессе, да, Такое, Одесса очень колоритный город, и было там две пары, значит, у нас мама с сыном. Причем, как бы, примерно одинакового возраста было, сыновьям чуть больше 20, и вот одной паре, женщина, очень такая колоритная детская мамочка, все, вокруг своего сыночка прыгала, там, да, вот тебе чаечек, вот тебе пирожочек, а сыночка уже там далеко за 20, и он уже за 100 килограмм весит, и он только сидит и фырчит на свою, значит, маму, и причем оба недовольны, там, да, то есть как бы сынок в жизни пока еще никак не реализовался, он не может себя найти, не может найти профессию, мама недовольна, что он сидит дома, как бы, да, вот такая история. Другая семья, где а, мама Просто выставила вещи сына за дверь, когда ему исполнилось 18 лет. И поменяла ключ в замке. Да, вот. Пока скребся, она сказала, дорогой, все, адиос, как бы, да. Он, конечно, на маму пообижался, он удалил ее из друзей во всех соцсетях, он с ней не общался полгода, пожил пару месяцев, поскитался по друзьям, но друзья тоже не выгнали, послали его в итоге нафиг а ему ничего не оставалось делать, как что-то начать делать. И в итоге он поехал э, в другую страну, в азиатскую, открыл там бизнес, потом открыл филиал э, бизнеса в другой стране, через несколько лет он уже успешный бизнесмен, и на нашем тренинге он просто вот он сидел, говорил, мамочка, спасибо тебе большое, что ты послала меня нафиг тогда, да? То есть это вот просто для меня была настолько показательная история того, что... Те женщины, которые говорят, что я люблю своего сына, поэтому я не могу его там да, оставить без денег, без содержания, бросить, на самом деле вы убиваете, превращаете. А те матери, которые имеют в себе силы, сказать: все, сынок, поповину 18 лет обрезаем, да, комнату твою мы сдали, поэтому, ну уж прости, как бы да, живи как хочешь. Они делают величайшее благо для своего сына. Просто нужно заранее об этом предупредить, как бы хотя бы в 16. Все есть два года. Да. Супер пример. Супер пример. У меня тоже встречались такие примеры. Значит, есть все-таки мудрые женщины, которые идут по инстинктам, потому что животные инстинкты как раз об этом. Любое животное в определенное время обязательно своего свое потомство отбросит, кусает, легает, рогами бьет, но не подпускает. Все, иначе из него не выйдет толк. Так вот это нормально, женщина почувствовала. Сработали в ней эти инстинкты, она это почувствовала, и не, не пере, в ней не, не перевалились вот эти вот другие чувства. Молодец. И вы знаете, здесь, здесь действительно можно пойти еще дальше, еще глубже. Я еще предлагаю еще глубже пойти. Откуда начинается? Мы же говорим о том, куда делись мужчины. Откуда начинается? Вот смотрите, Дмитрий. Такая ситуация. Mm -hmm. Наверное, вы, ну, вам объясняли, наверное, слышали, а может быть, сами попадали в такую ситуацию. Кстати, у вас сегодня день рождения дочери. Поздравляю. Да, благодарю. Да, сегодня да. день рождения дочерки а, моей. У меня тоже дочь родилась в мае, скоро тоже у нее день рождения а, будет. Класс. И у вашей дочери 5 лет, по-моему, да? 5, да. А моей дочери 6 лет. Вообще. Потрясающе. Так что мы с вами где-то то Так вот, смотрите, что получается. Такая картинка. Я говорю, может быть, вам это встречалось. Женщина утром или там днем приходит довольная такая, радостная, говорит: "Любимый, радуйся, я беременная". Понимаете? И и он с кислой мордой радуется. Почему с кислой? Потому что чаще всего для мужчины это неожиданность. Потому что он еще зачастую не готов быть отцом. Она, и она его пилила, она ему говорила, что надо детей. Да, он соглашался, да-да. И вот она ему делает такой подарок, что она забеременела. Понимаете, вот тонкий момент, но он очень важный. Женщина без согласия мужчины, такого согласия, которое звучит так. Любимая, я готов, я хочу от тебя ребенка". Вот эта фраза ключевая. Если он так сказал, это мужчина. И вот тогда она может забеременеть. Опять же, ну если захочет, конечно, если там, uh -huh. может быть, свои какие-то есть вопросы. Но главное, что дождаться момента, когда мужчина скажет я хочу от тебя ребенка то есть его первое слово должно быть если она сказала первое слово то есть я забеременела то есть его не было первого такого слова то вот с этого момента мужчина начинает падать. с этого момента все он уже унижен очень сильно унижен то что женщина сделала шаг туда куда он еще не сделал шаг и эта проблема вообще во всем Вообще, настоящий мужчина, я вот это замечаю по, по жизни, настоящий мужчина никогда не пойдет туда, где ступала нога женщины. То есть он обязательно выберет свой путь, потому что он открыватель, он раздвигатель, он созидатель. Для него важно быть первым. Я, а Если там пробежала э, его женщина, то ему уже это неинтересно. А тот, который вот уже подпорченный, тот пойдет, тот пойдет след и дней, она его поведет и в институт, допустим, он не закончил, она его доведет до образования, будет толкать его в спину по лестнице карьерной и так далее. А вот именно такие важные моменты вперед мужчины, женщина никогда не должна делать первый шаг. Мать тоже. Мать тоже должна слышать своего сына и слышать, что он хочет. И когда он выскажет желание, тогда она должна сделать этот шаг. И иначе будет вот как раз то, о чем мы говорили, приведет к тому, о чем мы говорили. То есть вот это важный момент, момент первого шага. Как да, очень, слушай, я смотрю на это очень одобряюще и, ну, на мой взгляд, а как может быть по-другому? Потому что ведь даже в русском языке на самом деле есть все, все подсказки. Ведь женщина находится за мужем. Если она перед мужем, то это не брак. Да? Она следует за мужем. И вот это как раз конструкция, которую очень многие женщины нарушают. И как ну, те, которые там за мужей решает, что там им делать, как за них деньги зарабатывают и так далее, и так далее. И потом она приходит ко мне и говорит, я замужем. Я говорю, ты не замужем, ты перед мужем, а это разные вещи. Вот если хочешь быть замужем, то важно, чтобы рядом с тобой был тот мужчина, которого ты воспринимаешь рядом с собой как Бога. Ну, я говорю такими словами. И у меня есть такая, знаешь, пословица которая у меня родилась на программе ⁇ «Перепрошивка», что мужчина с тобой либо Бог, либо Нах. Ну вот так. Да. И очень... Да. А, знаете, вот сейчас напомнили мне мою ист... кусочек моей истории. Uh -huh. а, моя жена, ей где-то за, наверное, за полгода до нашей встречи, за полгода до нашей встречи, во сне уже под утро пришли два родственника, два брата ее отца. Один из них уже ушел, а второй еще был жив. И вот во сне они пришли к ней вдвоем, и оба говорят ей: осенью ты встретишь мужчину, относись к нему как к Богу. Смотрите, вот прям дословно на это она это запомнила. Она это на грани сна уже просыпалась. Это запомнилось. Она потом проснулась. И тут ей звонят, что второй брат тоже ушел. То есть они оба из того мира, как говорится, пришли. То есть это такая вот была интересная... То есть это вот к вашим словам, что действительно ага. ей дали такой наказ. И не потому, что, допустим, я там имею какой-то статус, там прочее, нет. А именно потому, что она... В 35 лет была в карьере, знаете, первый канал, продюсер пропускает там программу «Время». Ну, то есть, 7 лет работает на первом канале, там вся пропитана этим деловыми делами. Я и <служи> не думала. Пропитана тестостероном. <сör> <сör> <сör> там же, да, <сör> учат. <сör> то есть, можете представить. Так вот, и да. есть, чтобы немножко, как поменять формат в голове, ей вот такие вот два мужчины рода и ей сказали такую вещь так что это действительно это реально но здесь еще можно говорить о том что вот мы вообще-то пошли наверное таким путем женщины спрашивают где такие мужчины а мы говорим что они рядом с вами они рядом с вами можно можно сотворить из мужчины деграданта, а можно генерала. То есть это в ваших руках. То есть, тем вы будете рядом с ним, тем он будет. Если будете мамочкой, то ему очень трудно устоять. Ведь мужчина, в отличие от женщины, мужчина, он все время должен себя закреплять, укреплять. Он себя должен позиционировать. Потому что даже есть такое выражение. Женщинами рождаются, а мужчинами становятся. То есть мужчине всю жизнь, начиная с утробы, чтобы стать мужчиной, ведь там же сначала женское тело формируется, чтобы стать мужчиной, ему там надо немножко подсуетиться, чтобы стать мужчиной. И тогда только появится мужчина. И вот так всю жизнь надо утверждать Поэтому для мужчины, для мальчика, важно с первых дней его воспитывать именно как мужчину относиться к нему как мужчину уважать как мужчину помогать ему становиться как мужчины чтобы мальчик трудился всю жизнь начиная с детства это обязательное условие только так он пройдя все навыки самые маленькие навыки для рук там моет посуду там подметает пол ну, на что способен его возраст вот это все надо делать, потом позже больше больше там пылесос, потом там все электричество на нем, потом все хозяйство на нем, то есть потихоньку-потихоньку он может стать мужчиной. А если его пестуют, если его любят, ну и что вы получите. Поэтому, уважаемые женщины, действительно, если вы задаете такой вопрос, то посмотрите на свой род в первую очередь. Что в вашем роду, как вы э, мужчин воспитывали, э, как вы их рожали как вы с ними строили отношения. Ну, а потом будет картина вам более понятна. Да. И, кстати, есть отличная новость для мужчин и для женщин, что если даже у вас в вашей семье была вот такая вот нездоровая модель, если вам действительно дули под хвостик, воспитывали вас таким образом, и действительно вокруг вас прыгала мамочка, может быть, до сих пор прыгает, это не говорит о том, что для вас это приговор на всю оставшуюся жизнь. То есть, например, в моей жизни да, был, ну, э, не было вот примера, образца э, такого да, сильного, мощного мужчины, который бы вел, на которого э, можно было бы опереться. Потому что в моей семье э, ну, у меня оба родителя, скажем так, жили, ну, скажем, мягко говоря, не очень счастливой жизнью. Э, папа... Э, довольно рано пристрастился к алкоголю, мама постоянно его спасала, вытягивала судьбу, вот, оба очень рано умерли от алкоголизма, и я там, когда я, ну, нач... выходил в взрослую жизнь, у меня не было образца отца, на который я мог бы положиться, и мне пришлось формировать себя самостоятельно, и могу сказать, что вот пока я жил в обиде на своего отца, пока я жил вот в этой горечи внутренней. У меня была железобетонная отмазка для того, чтобы ничего не исправлять. Я тоже начинал пить, я тоже начинал э, жертвить и находился в таком э, полудепрессивном состоянии довольно долгое время. И, ну, благо просто, э, ну, на мою жизнь повлиял тренинг. Я вот также, я не знал, куда что идти, где вот образцов нету. Я пошел на тренинг. Э, Тренинг, когда был полностью разбит, вообще весь хлам, я не понимал, что, что дальше делать, как жить. И там я вдруг начал слышать какие-то ну, вещи, которые для меня были в новинку. Оказалось, да? что я могу вообще-то не обижаться на своих родителей, что я могу воспринять свое детство как счастливое, что я могу на самом-то деле простить и полюбить своего отца. И такие вещи, которые для меня были на тот момент просто прорывными для моего сознания. И когда я это действительно сделал, да, когда я принял, когда я поблагодарил своих родителей за тот прекрасный опыт, который они мне дали, когда я начал дальше опираться на себя, моя жизнь начала меняться очень сильно. И это я говорю к тому, что э, в каком бы состоянии сейчас ни находился мужчина, всегда есть силы для того, чтобы взять себя в руки. И никакие истории, никакие отмазки не прокатывают, кто вас воспитывал, какая у вас была до этого жена, у меня в первом браке тоже а, была жена, которая поддерживала вот это вот мое а, детское состояние, да. А, я абсолютно четко проживал вот это драматичное отношение, да, с жалостью, с истериками. Я все это прекрасно проживал на своей шкуре. И, ну, те, кто читал мои книжки «Трэш и сияние», они, я думаю, что <клес> понимают, о чем речь. Я там прям в красках описал всю ту драму внутреннюю, которую я проживал. И те шаги, которые я сделал для того, чтобы найти себя все-таки, и поэтому сейчас я уверенно заявляю, что э, любой мужчина может сделать себя сам. Вот тут женщины спрашивают, да, что же там, да, сделать, если мой мужчина не хочет развиваться? Вот, ну, э, женщины милые, вы опять хотите за вашего мужчину что-то там решать, что самое интересное? Вот, самое правильное на мой взгляд, что вы можете сделать. Вы можете сказать, слушай, знаешь что, ты мне надоел, как бы, да, ты находишься в состоянии мальчика, мне надоело тебя жалеть, мне надоело за тобой потирать сопли, а знаешь что, вон дверь, как бы, да, иди, вот тебе там шанс, может быть, если вернешься через пару лет другим, я тебя приму, а может быть и нет, ну, как бы никаких гарантий нету, это вот единственное, что вы можете сделать. Пытаться мужчинам подкидывать книжки, там, да, а давай сходи на тренинг, а давай еще что-нибудь. Нет. Да, учитесь да, своих мужчин убивать. Ну, в таком как бы в моральном плане. Как бы все, до свидания. Ты меня такой не возбуждаешь. Я с тобой таким не хочу. Да, я не вижу в тебе мужчина. А, уходи, да, собирай вещи, как бы, да, дверь открыта. И после этого мужчина либо сдохнет, либо станет мужчиной. Ну, как бы, если вдохнет, ничего страшного, у людей на земле много. Если станет мужчина, супер. Ну да, позиция довольно четкая и правильная. Я полностью согласен. Женщины на жалости портят мужчину. Мы об этом и начали разговор. Да, мы об этом и и об говорили. Жалость, как да. раз, и уничтожает мужчин. Действительно, поставить мужчину перед выбором и перед тем, что надо делать или-или, то вот здесь это самый лучший для него шанс, самый лучшее для него состояние шагнуть в новую жизнь. Подсказывать можно там, и книжку дать можно, если если он э, того хочет насиловать, да, заставляет да. на ночь ему читать. <смех> он похрапывает так спокойно <смех> женщине здесь я еще добавляю вот к потому что выгнать мужчину можно и это шанс для него но для женщины тоже шанс конечно для женщины ей нужно если она останется в прежнем состоянии то это ни к чему доброму не приведет рядом окажется или он же вернется или другой такой же Дело угу. в том, что ты тоже должна понять, что э, это, ряд, находясь рядом с этим мужчиной столько лет, и он не изменился, значит, подруга, значит, ты тоже, в общем-то, и не росла особо. Да, абсолютно. То, чем, верно. Ты, чем ты развиваешься, там, ты, ты там какие-то высокие материи, ты там третий глаз открываешь, ты там еще что-то делаешь, э, это, это не дает э, мужчине никаких шансов, ты не в том направлении развиваешься, ты становишься женщиной. Супер-женщины, классные женщины. Ну, представьте, лежит на диване узкая недвижимость, как я называю, с, пивом, с пивом. И вот если, если рядом с диваном пройдет, представляете, пройдет женщина. Такой походкой, от бедра, все. Разве он лежит на диване? То есть надо себя формировать в такое качество, в такое энергетическое состояние, чтобы мужчина соскакивал с дивана не только когда она проходит, но когда в дверь заходит. Даже к двери приближается, он должен это чувствовать. Вот к таким энергиям надо себя готовить. Я женщинам говорю, что женщины в основном живут на 5, 7, ну максимум на 10 женских качеств, А женских качеств вообще более 200. Вы представляете, вот, вот разница. И поэтому раскрыть вот эти вот женские качества, хотя бы десятка два набрать, три, ну это же совсем другая женщина уже будет. И вот здесь мужчина как раз зазвучит, в нем мужское как раз проснется, потому что на десяти там качествах ты его не брала, ты его не доставала до, до сути как говорится. А вот когда еще что-то, еще, еще, еще, что-то раскрыл, ты такая мощная, такая энергетичная, такая звучащая, звенящая, что обязательно его за что-то да заципить, за какую-то часть его заципить. Вот я. Да. Об... Так и хочется сказать женщинам, что женщина: не надо заниматься мужчинами. Занимайтесь собой. Занимайтесь своей женственностью. Занимайтесь тем, что наполняет вас, делает вас. Подвижными, гибкими, здоровыми да, Поете, танцуете, занимаетесь спортом И пусть тогда, ну, скажем, у мужчин просто отвисает челюсть И пусть он понимает, что всегда есть мужчины, которые вас хотят Которые с радостью бы взяли там вас в жены и так далее Конечно, если вы сами превращаетесь, женщина, да, в русскую недвижимость И тоже берете вторую бутылку пива то он понимает, да куда она от меня денется-то, да? вот кому она такая нужна. Поэтому, ну да, как бы, и вы будете вдвоем друг друга терпеть. Если все-таки женщина не останавливается на этом и продолжает а, следить за своей внутренней божественностью, то ну, мужчина либо дурак, либо он начнет тоже что-то делать с собой да, развиваться да а, а, вот действительно обращаемся к женщинам они же поставили вопрос куда деваются мужчины а, а -а -а. так вот действительно перед вами вот сейчас двое мужчин которые познали жизнь которые а, себя сделали я тоже в общем-то себя, себя строил всю жизнь а в 14 лет я начал строить первый свой дом в 14 лет Купил книгу «Как построить сельский дом» и начал а строить он? дом. В 17 лет я закончил. Три года строил. Один построил. Только крышу мне помогали крыть мужчины. Вот. То есть это для меня было, был экзамен мой. Теперь я понимаю, что он был мне очень важен. Во-первых, он меня спас от улицы. Там что-то были там, рядом и наркота, и прочее все и бандитизм. А я строил. Во-вторых, пройдя вот этот путь с руками делания мира своей жизни. Я потом уже не боялся ничего. Любая деятельность для меня нет проблем. Ты умеешь это делать? Не пробовал, но умею. Вот ответ мужчины. Не пробовал, но умею, потому что у него полный набор всяких маленьких операций, которые он освоил, начиная с детства. У него все в руках, как говорится, горит. То есть вот такой, такой подход позволяет нам, вот с Дмитрием сейчас... И такая наша жизнь, и то, что мы пишем о том, что мы прожили, это наше собственное, это, собственное, это не придумано, не высосано из пальца, я так понимаю, Дмитрий. Да, и, Ну еще, есть еще один, как бы, третий ответ, да, там, ну, там, не пробовал, но умею, а, а если не умею, то решу, то есть, как да, бы, ну, потому ну, что, например, я не люблю там какие-то как раз бытовые вещи делать, но я приглашаю мастера, который это делает, как бы да, я решаю этот вопрос. И, и даже если мне это не нравится, нахожу способ этого решения. То есть мужчина отвечает так: да, даже если не знает, он решает, находит. Конечно, На каком, в каком-то возрасте, после 30-ти, то уже нет необходимости самому все руками делать. Надо уже договора да, да. больше. И здесь да. уже действительно слово решу оно более подходит. Я сейчас тоже, вот сейчас. Я уже сколько? Шестой дом сейчас строю. Я один дом построил только с помощью мысли, он был у меня далеко, за 2000 километров, и я на уровне мысли его контролировал и вел строительство. Причем дом довольно непростой по технологии, это оцилиндрованное бревно, там, ну, в общем, там много всего по, по живым мерам построенный и так далее. То есть это все мужчина может на каждом этапе, жизненном этапе, у него свои инструменты, свои подходы и ну, своя реализация. Только не надо мешать ему в этом, не надо его жалостью, не надо его вот этими всеми мамочками, примучками его переводить в какое-то другое состояние. Так что, милые женщины, вот вам два мужчин говорят о том, что действительно в вашем сердце, в вашем сознании в вашей мудрости вы найдете своего мужчину через это у вас все есть для того чтобы рядом с вами оказался классный мужчина или тот поднимется э, с дивана и переоденется и станет классным или другой придет но вы не обращаете внимание на то что есть у вас вы меняетесь до тех пор пока вы вдруг не увидите что о, классно рядом со мной все что мне нужно вот в таком ключе надо, а не ныть, не спрашивать, не хаять мужчин. Мы уже вам показали, что откуда они начинаются. Они из вас же выходят, эти не мужчины. Из вас же выходят. Так зачем, что вы на них так пеняете Посмотрите на родителей, посмотрите на то, что происходит вокруг. И вы поймете, куда делись мужчины. Да. Ну вот так, мы распалили нас женщины. Распалили. Там я прям смотрю, вопросами засыпает. Мы даже тут не успеваем. Ну, давай, а, кстати, если... вот был интересный вопрос. А, а что же говорить а, ребенку, когда он в животике? Да, вот, если mm -hmm. это не мой ребенок, то что? Там я видел, кто-то спросил. Ну, а куда дели мужчину-то? Понимаете, мужчины уже нет. Наш ребенок. Mm -hmm. Наш. Mm -hmm. То есть, мужчину опять отодвинули. Мой ребенок. А вот, кстати, здесь, может быть, вы не знаете, Дмитрий, вот такой момент очень важный. Но если знаете, то кто-то из аудитории, может быть, и не знает. Вообще, как формируется процесс прихода детей на Землю? Детей на Землю приводят мужчины. Ребенок идет через мужчину. Мужчина мост между духовной сферой и земной именно мужчина дух мужчина мостик вот этот вот и именно он приводит детей и он передает в нужный момент женщине и она уже формирует материальную часть то есть тело но вот духовная часть это соединяется именно с отцом как это происходит значит смотрите 12 лет, там, когда мальчику исполняется 12 лет, 12-13 лет, ну, в зависимости, там, там плавающий такой же график, как и у женщин. У женщин тоже же. период становления женщин этот менструальный цикл начинается тоже там плавающий, от 11 до 13 примерно лет. Так вот, и у мальчиков тоже, в зависимости от разных обстоятельств, тоже есть определенный день и час, день и час когда он становится мужчиной. Только у женщины это видно, у него, у него, понятно, началась менструация, все понятно, она стала женщиной, то есть у нее заработали все эти функции. А у мальчика не видно, но на энергетическом плане это видно. На энергетическом плане у мальчика в этот момент, в день и час, на головой вспыхивает такой энергетический, невидимый, но реальный, это видят ясновидящие э, э, экстрасенсы, реальный цветок лотоса лотос его еще называют. все и это как маяк на этот маяк прилетают души будущих детей по резонансу по резонансу энергии по резонансу задач раз прилетает и собирается группа будущих его детей вот эти души и дальше они сопровождают его по жизни они ведут его по жизни, потому что они заинтересованы в том, чтобы отец был классный, чтобы все было хорошо, чтобы им родиться-то хочется в хороших условиях. И они помогают всячески, ну, своими методами, там любовью, там прочее, подсказками какими-то, если он слышит. Если дурит, ну, что поделаешь, значит, не слышит. Так вот, они ведут его, и когда он созревает настолько, что готов к отцовству, к точнее, созданию семьи, они вместе с ним вместе с ним ищут женщину находят подводят знакомят то есть задают условия их встречи и так далее не формируют события вот эти вот ангелы э, со стрелами с луком и стрелами вот. аллегория, а мой, это, аллегория это на самом деле не про не просто так это действительно реально э, вот эти дети, души детей, они формируют события, организуют встречу и дальше начинается уже процесс там танца, как говорится. Что из этого получится? Ну всякое бывает, бывает, что прыгают в стороны. Там эти души детей начинают не понимают, начинают снова какую-то композицию выстраивать. Ну вот, вот такая вот есть вещь. Это не просто так, это действительно так. Это не это не придуманная Uh, у меня недавно был такой случай мы были в пятигорске это подтверждение того что я сказал uh, были в пятигорске uh, вот на новый год на рождество там проводили большой тренинг и в uh, uh, uh, а пятигорске я жил uh, когда-то вот, и дочери ну наши дочери вот который 5 там было лет с небольшим я говорю: поехали мы едем на экскурсию поехали с нами она говорит, я не хочу. Я говорю, ну как, посмотришь, новый город. -то". А я его знаю. Откуда ты его знаешь А я здесь 10 лет жила. А, я 10 лет здесь на небе жила. И я вспомнил, я там жил 10 лет. Понимаете? В Пятигорске. И она, не она не... была рядом со мной. И она наблюдала все это. Она говорит, я его знаю в Понимаете? Но это не единственный факт, подтверждающий вот эту вот э, гипотезу. Но это уже не гипотеза, это реальность. Это так оно есть. Я в этом не сомневаюсь, потому что сколько у меня факторов, подтверждающих то, что именно отец приводит э, детей. И вот она, за, она была со мной. И потом вот она в нужный момент, нашли мы маму вместе, и вот она родилась. Так что, уважаемые женщины, в природе все очень гармонично. Мужчина и женщина равны, равны в сути. И не может такого быть. Вот, вот она, святой материнцев, мать там, она беременнит, она страдает, мучается, потом выражается, там ухаживает за ребенком. Но вот, вот она, мать, это она как раз святой. Отец там, ну, сунул, вынул, побежал, как говорится. Нет. Уважаемые. Все очень в мире, все очень гармонично. В природе ничего случайного не бывает. И мужчина выполняет очень важную роль. Он приводит душу, соединяет с женщиной, женщину внедряет эту, и она дальше уже формирует физическое тело. Но и этого мало. Отец, так как он дух, он сопровождает энергетически, сопровождает своих детей до окончания жизни детей, независимо от того, где он находится. Рядом ли, там, в Америке ли, другой семье ли, или на том свете, неважно. У него обязательно существует канал энергетический, который бесперебойно сообщает, передает детям энергию. И только сам ребенок может закрыть этот канал отношением к отцу. У меня нет отца, у меня не было отца. Или я его ненавижу, там он там такой там То есть только таким образом может ребенок закрыть энергии отца и вот тогда начинается уже формирование личности некачественной поэтому вот. да поэтому милые женщины поймите мужчина равен во в рождении ребенка полностью полностью равен и это равенство заложено изначально заложено богом как говорится вот я прям, Анатолий, я прям в восхищении, потому что абсолютно четко, да, вот, ну, та история, которая в моей жизни произошла, она была ровно такая, пока я был, грубо говоря, зол, когда я внутри себя похоронил своего отца, у меня жизнь просто вся катилась, ну, по наклонной. И только в тот момент, когда я принял его, когда я простил, поблагодарил и принял, только в этот момент она начала дальше развиваться, поэтому... Это ну, относится, конечно же, не только к отцу, но и к матери тоже. И хочется сказать, да, что если у вас есть родители, на которых вы почему-то обижены, вам же и хуже. Если вы не сможете принять, простить и полюбить, а, вам же и хуже, потому что вы просто отрезаете от себя колоссальный аспект энергии. Вы это делаете абсолютно а, зачем-то добровольно, да, и, ну абсолютно неэффективно это невыгодно да да да да да снова возвращаясь к вопросу который обозначен у нас То где где же мужчины так вот милые женщины осознайте что мужчина начинается вашем отце мужчина это первый отец для женщин и от того как она относится к нему от этого зависит, какие у, него будут, у нее будут мужчины и какие будут эти отношения с мужчиной. Именно полная проекция, прямая проекция, какое у тебя отношение к отцу, какие отношения с отцом, это обязательно проявится и в жизни. Все недочеты, все обиды, все, все непринятие, а тем более какая-то ненависть и так далее, и так далее, все к вам придет. И мужчины будут по жизни вас за это прессовать, наказывать создавать проблемы и прочее, прочее, прочее. Отец – это дверь к счастью. Это, по сути, действительно дверь. А золотой ключик – это как раз отношение к отцу. И вот вам золотой ключик, и вот вам дверь. Мы даже не как буратине, мы показываем и дверь, и ключик даем. Откройте золотым ключиком, отношением к отцу, с любовью, с уважением, эту дверь, дверь к отцу, как мужчине и все созвучит. Да. А мужчины рядом окажутся. Абсолютно верно. Ну, опять же, да, тут пишет, что подросткам это сложно объяснять. Я вам могу сказать так, что подростки в определенный период жизни, они вообще склонны к бунтарству, да, с 14 до 21 года, когда дети проживают такой период отделения себя, своей самостоятельности, им важно это прожить, важно прожить этот период протеста, и не надо их в это время прессовать. Да? Вот после 21, когда они немножечко образумятся, можно с ними общаться. А до 21 года, с 14, ну это мое мнение, важно ребенку дать возможность побунтовать, побыть взрослым, послать всех нафиг там, и заниматься своей жизнью, и тем более мальчикам, тем более будущим мужчинам. Ни в коем случае в это время их не прессовать. Вот здесь, Дмитрий, здесь бунтарство-то возникает только в одном случае. У меня семь детей, семь внуков, два правнука уже, поэтому я эту тему хорошо знаю на практике. Так вот, бунтуют мальчики вот в этом возрасте, называют переходный возраст, на самом деле у меня с моими сыновьями не было этого. Почему? Потому что... С самого начала я их уважал как мужчин. Угу. Я вот все поэтому, да утверждал их как мужчин. Поэтому... И зачем им бунтовать, когда их принимают? Они бунтуют, когда угу. их не принимают. Да, да, да. Вот. Тогда начинается бунтарство, Тогда начинается резкость. Тогда уход из дома там и прочее, прочее, прочее. Все. Уход э, в, в игровые дела, там, в наркотики и прочее. Когда его уважают, когда его ценят, все нормально. Он, он, он чувствует себя мужчиной и уже в 12-13 лет он чувствует себя мужчиной и уверенно идет по жизни. Ему не нужны вот эти вот игрушки, которыми играют его сверстники из других семей. Я привожу всегда пример. Вот Аркадий Гадар, вот, наверное, многие помнят из такого писателя да. с детства, там, Тимурова команда там, и прочее. Да, ну да. Вот. Так вот, он в 15 лет командовал дивизией. 15 лет командовал дивизией вот вот они мужчины Мужчина уже после 12 лет после становления он уже мужчина. и за ним идут его будущие э, дети ваши будущие внуки как надо относиться к такому парню конечно же уважительно как относиться уважительно как мужчине тогда из вашей семьи выйдет мужчина и рядом с ним окажется рядом с мужчиной обязательно окажется классная женщина и тогда и появится классное потомство. Вот и появились мужчины. <свы> <свы> <свы> <свы> Мы сейчас с вами э, затронули очень важную тему. Благодарю, Дмитрий. Мы на одной волне <свы> в этом вопросе. И неудивительно, вы построили свою жизнь сами. Э, это, это чувствуется, это, это хорошо. Это как раз тот пример, когда. Вас судьба просто выставила за порог и вперед. То вы приводили пример, что женщина заставляет. Это реже. Чаще судьба. Чаще даже матерей уводят из жизни раньше времени, чтобы они не помешали сформироваться детям. Это тоже довольно часто история. Так вот, мы сформировали сами, вот милые женщины, вы можете увидеть результат мы формировали себя сами мы настоящие мужчины не боюсь этого слова нисколько не привели вот. и вот вам пример неужели вам что-то еще нужно чтобы вы поняли где же искать мужчин ищите мужчин в своих отношениях к отцу в своих отношениях к мальчикам, в своих отношениях к мужчинам которые рядом вот здесь у вас все у вас все есть для того чтобы эту мудрость и найти мужчин там где они есть а они рядом мужчины всегда рядом даже если ваш мужчина собственный не готов стать этим мужчиной, обязательно вместо него появится если вы готовы к другой жизни, обязательно появится тот кто предложит руку и сердце скажет милая пойдем я тебе покажу другую жизнь и это действительно так вот я привезу тут тоже еще один пример Одна женщина, ну, обычная семья, живут уже много лет, уже все вот так, знаете, так плывет, течет. И вдруг она в какой-то день приходит так немного радостная. Он говорит, вспомнила, ой, встретила одноклассника, пообщались, не виделись столько лет, прошло уже лет 20, там прошло, не виделись. Вспомнили друзей, пообщались, так интересно все. Был такой троечник, двоечник, списывал там у меня постоянно. А сейчас такой импозантный мужчина стал. Интересно, пообщались. мужчина ее мужчина как лежал, так и лежал. Не среагированный. Ладно, мир видит. Мужчина не просыпается. А был знак для него, звонок прозвучал. Но он не среагировал. Вторая ситуация. Через месяц-два она приходит. И рассказывают, а ему ну, честно рассказывают. это очень важно, честно, честно рассказывает, что... А, у нас уже заканчивается. Короче. Ага. Алло? Да, в общем, честно рассказывает, что, э, что встреча снова была. Короче, дотянули до того, что она просто ушла к другому. Но это не единственная история. Итак, Дмитрий, я благодарю тебя за этот эфир, я благодарю нашу аудиторию, что они нас послушали, я считаю, что мы выдали все, что нужно. Благодарю, Дмитрий, да, да, эфир был очень интересный, я благодарю, я тоже для себя услышал очень новые интересные вещи, прям аж до, до мурашек, как говорится. Очень хочу прочитать теперь вашу книгу, и я сделаю это, к нашей встрече я уже буду... Да, подкован. А, и прочти да. книгу, не, не «Материнскую любовь», а прочти книгу э, «Монтенегра». Монтенегра? Монтенегра? Ага. Да. Окей, да. хорошо. Название, легко запомнить. Черногория. Да. Отлично. Ну, а, кстати, да, Анатолий, да. я тоже хочу сделать подарок вашим подписчикам. Те, кто напишет мне в директ, подпишется и напишет «хочу подарок» отправим электронную книжку ПШ, да, ту самую книжку, которая стала бестселлером в России, еще не продаваясь ни в одном магазине. Такая у нее история была интересная. Так что всем вашим подписчикам подарок от меня. Благодарю, благодарю. Да. Ну и приезжайте в Россию, мы встретимся. Да, обязательно. До встречи. До встречи. До Всего До хорошего.